Как всегда, у меня все через жопу. Всем привет. привет. Я сейчас настрою тут свой телефон и все. Все. Так, надо красивое лицо включить, да? Так, где моя молния? Божественная. Так, черт, у меня тут, получается, телефон торчит. Сейчас я вот так отодвину добрый всем вечер я диспетчер я буду сегодня с вами снова пить вино мимино на самом деле я с вами для разогрева так как меня слышно на youtube хорошо Потому что я и в инстаграм и в youtube всем делаю удобно так я сегодня ой стиралка сгорела ой-ой так бывает Короче, я сегодня для разогрева где-то через минут сорок, наверное, придет Дима и а, вам расскажет интересные вещи о, короче, бизнес-процессах в татуаже. Я думаю, что это всем страшно интересно. А я пока вам тут расскажу что-нибудь тоже. Вот. Всем добрый вечер еще раз. Виснет. Не знаю, не знаю, не знаю, будет весело, но не факт, просто у меня что-то разболелась голова и я э, решила вместо таблеток выпить бокал вина перед сном. Так, горячие напитки перед процедурой пить нельзя, кофе без кофеина можно. Нет, там дело не в горячих напитках, не в температуре, а в том, что кофе расширяет сосуды, поэтому нельзя, расширенные сосуды будет кровить. У меня дети там беснуются надо мной. Как бы не обвалился потолок к чертям. Как меня видно, слышно? Хорошая связь. У меня тоже Дима чинит машинки. Интересно, кто-нибудь еще ведет трансляции попивая винишка? Так, пигменты и огонь. Спасибо большое за обратную связь, но я думаю, что вы только попробовали их зажившими не видели, да? Поэтому губу не раскатывайте, что у вас там будет огонь, когда заживет. Объясню почему, потому что они очень яркие, очень кроющие, и, возможно, вы где-то заглубились. Поэтому давайте смотреть зажившие. Давайте вообще присылайте мне зажившие работы, потому что свежие, они как бы не особенно показательны. Добрый вечер всем еще, кто пришел. Я сегодня ездила на работу на Велике. Так, О, давайте ставьте плюсы, кто сегодня со мной пьет что-нибудь. <свят> я вино, а вы Бейлис вон там, что там, кто пьет. Мне кажется, на YouTube сидят люди какие-то более строгие, что ли, какие-то. Вот в Инстаграме сидят распиздяи, такие же, как я. А здесь вот на YouTube сидят такие чопорные. Только пробники, да, можно заказать. Да, конечно, можно. Так, что я хотела рассказать? Знаете, я вчера начала об этом говорить насчет пигментов, насчет того, что как там заполняют табличку в городе Екатеринбурге, у меня салон, который тестирует пигменты. Может быть, они меня даже посмотрят. Это ну, действительно смешно было. Как написано, что пигмент э, лег серым цветом, то есть, ну это прям смешно, потому что пигмент всегда коричневый, он реально всегда коричневый, просто если его положить глубоко, он ляжет, э... о, лето с весной, добрый вечер, Винишка? да, класс, спасибо. Приличные-то есть люди в Инсте. <смех> Винишка должно быть всегда на готове. Я пью редко, вот с тех пор я вот это второй раз пью, в первый раз вернее. Но когда взбредет в голову, так что оно должно быть всегда на готове. Так, давайте у меня свои вопросы. Сколько пробники стоят, я не знаю, честно говоря. Вообще цен не знаю, о повышении цен вам не скажу, потому что я не занимаюсь продажами пигментов. И если скажу, то навру. Вечером святое дело бахнуть, присоединяюсь. Что это за клуб алкоголиков? На ютубе тоже сидят, распиздяя. Все, я поняла. Но что где-то, наверное, минут через сорок приедет Дима и а, расскажет вам вот всякие интересные вещи. Вы пока готовьте вопросы. А мне пока задавайте вопросы такие, как, на которые я смогу ответить. Скажите, как стать известным мастером? Ну, что, надо быть хорошим мастером для начала? Много работать, надо быть активным во всех соцсетях на свете, надо снимать видео. Есть другой путь, есть по конференциям. Это не мой путь. У меня об этом спрашивать не стоит конференции, оно не мое. Вот. Если вы имеете в виду известным быть это оно, то вот несколько путей. Если работать тату пигментами в чистом виде для растушевки вет, допустим, фиолетовый, желтый, зеленый, да, конечно, можно. Выбирайте цвет подходящий. Но единственное, что мне уже давно не нравятся цветные растушевки, не представляю, как с ними жить вообще людям постоянно. Но да, можно. Если берете фиолетовый, то выбирайте такой, в котором больше синего, а не красного, чтобы, не дай боже, там красного не осталось со временем. А то мало ли. Так, а, в Екатеринбурге нет у нас салона, там просто есть салон, который тестирует пигменты. Так, что тут у меня YouTube написал? Так, ну, из Перу мне что-то пишут, но пардоньте, сегодня я учила английский в очередной раз. Сегодня мы так хорошо с моей ученицей поболтали. Она ни хрена не знает Россию, живет в Индии, вообще для нее просто мы ну, тьму таракань какая-то, вообще отсталая страна. Думаю, ничего себе, нормально. Так, пробники, все, я поняла. Так, как раскрутиться новичку? Хороший вопрос, как раскрутиться новичку. Опять, много работать, быть активным в соцсетях. Я, кстати, пишу просто бомбический курс про Инстаграм, вообще нереально. Я, у меня столько информации, я сейчас приведу в порядок свой аккаунт и расскажу вам, то есть мой аккаунт и так, в общем-то, рабочий, очень рабочий, но он, у меня руки не доходят его прямо оформить, чтобы конфетка была. Дойдут ли я веранду до сих пор оформляю в конфетку? Никак не оформлю. Вот, и я запишу курс про Инстаграм. Он будет крайне полезный. Сейчас Инстаграм одна из лучших площадок для как раз-таки работы с мастерами, потому что мы продаем контент визуальный. А Инстаграм – это идеальная площадка для визуального восприятия. Поэтому занимайтесь активно Инстаграмом, и будет вам счастье. Ну, конечно, опять, как раскрутиться новичку, хорошие работы должны быть. Так, какую анестезию лучше использовать на глаза? Ну, мы используем Лайдеп обычный и вторичную анестезию коктейль Адреналин, Фенистил или декаин. Опять винишка. Чувствую себя алкашом каким-то. Опять винишка. Снова винишка. Говорят, бокал, вина вообще плохо не делать, делать только хорошо. Так, что делать надо Димку такого же, который заставит бежать вперед. Да, да, он хорошо умеет мотивировать. Морковка спереди, морковка сзади. И ты такой, чтобы не наколоться сзади, бежишь за морковкой спереди. Что делать, чтобы брови со временем не синели? Выбирать правильные пигменты, <coughs> не работать черным цветом и не работать глубоко. Вообще-то я, честно говоря, синих бровей уже давненько не встречала, вот прям давненько. На чемпионаты ездить стоит, если вы будете к ним готовиться. То есть в самом чемпионате только, знаете, это он как э, э, публичная порка, если вы... Э, просрете возможность, то есть вы приехали, заплатили и обосрались, но чтобы этого не было, вы будете очень активно к нему готовиться, и это для вас безусловный плюс, поэтому плюсы есть на чемпионаты ездить, просто не раскатывайте губу, что вы там действительно что-то выиграете, потому что, вот смотрите, видите, у меня стоит драгоценность в подвале в моем. эта статуя стоит Конских денег, она действительно золотая, а рука а, покрыта а, ювелирным никелем. Она весит почти 2 килограмма, и скоро мы замутим вот такой конкурс. И хотите такую руку выиграть? То есть, это действительно настоящий приз. Не то, что эти какие-то пластиковые кубки на а, конференциях позорище. Позорное позорище. Так, добрый вечер всем. Не по теме, не могу оторваться от ваших бровей. А, кстати, да, мои брови с каждым днем становятся все шикарней <смех> О, они как бы чуть ярче чуть ярче меня понятное дело было мало после сразу а сейчас да все лучше и лучше и я вот лучшее как это лучшее доказательство что мои пигменты шикарные <смех> они очень-очень натуральных цветов видите вот смотрите вообще не накрашены брови ну совсем я сегодня весь день на велосипеде была как бы вот Почему пигмента в остатке не осталось? Потому что вы работали слишком поверхностно, либо ваш клиент ухаживал неправильно за вашей работой. Два варианта. В Самаре нас нету. Чем отличается микроблейдинг от волосковой техники? Ой, сейчас я вам как расскажу. Во-первых, посмотрите на YouTube видео. На эту тему мы сняли. Смотрите, микроблейдинг – это вот такая щель. Вот такая прям щель на брови. Каждая волосина, ее, если вот так растянуть в ширину, то у вас вот так откроются, как надрезы на карпе, такие щели. А волоски это серия точек. И как бы вы не натягивали кожу сильно, у вас там не будет вот этих вот щелей. Щели, когда это разрез, то есть микроблейдинг блейд это лезвие, которое разрезает кожу. Вот так разрезать, она вот так распадается. И туда запихивают пигмент, его туда втирают. Вот в этом и различие техники. Микроблейдинг очень травматичный. Примерно через 2-3 процедуры у вашего клиента будет сплошной рубец на бровях. Че бы не пели микроблейдингисты, а они поют очень сладко, очень сахарно. У них очень классные фоточки. Они мастера вообще фотошопа и прочей всякой херни. Вот. Че бы они не пели, микроблейдинг техника говно, говняное, говнище помазанная говном, очень не экологичная, просто микроблейдингисты ни хрена ничего другого делать не умеют. Есть маленькие-маленькие единицы мастеров, которые еще и делают там пудровые растушевки. Вот. Но э, они все орут и воют, когда э, нападают на технику микроблейдинг, потому что они ничего другого делать не умеют. Вот. И микроблейдинг – это крайне не экологичная техника для ваших клиентов. И я не советую на нее учиться и не советую ею заниматься. Переучивайтесь на другое. Так, наши пигменты есть в Украине в СССР тату. А если вдруг они у них закончились, то вы можете у нас заказать либо дождаться, когда к ним придет следующая партия, потому что они ее уже купили. Для этнической кожи какие из своих пигментов? Ну, этнической кожи вы что называете? Это смуглые кожи, всякие типа. Индусов, арабов, ну, что, кто для вас этническая кожа? А, да, можно просто, вы должны учитывать, что фи фильтр кожи, то есть э, кожа, которая лежит над пигментом, а, будет оттенок менять. Поэтому вам нужно более теплые брать цвета. Сколько же стоит засветиться на конференции, знаете? Ага. А вы знаете, вот последний раз, когда я была на конференции, это было а, примерно 5 лет назад, наверное. Я спрашивала, и мне тогда сказали, что 300 или 350 тысяч стоило, выступали на сцене мастера, делали работы, какую-то стримату там делала одна из мастериц. Знаете как, были веки с перламутровым эффектом, ересь полная вообще, то есть она белила мехера веки, наковыряла там белым цветом якобы заживет и будет Перламутрова. И что потом делать с этими белыми веками клиенту? Вообще история умалчивает. И вот эту херню она показывала со сцены, заплатив для этого. Что-то там больше 300 тысяч. Ну, конкретно она, не знаю. Короче, именно в тот, на той конференции выступать было от 300 тысяч на вот этой центральной сцене. Конференция шла что-то там три дня, какая-то длинная, было, было много мастеров. Вот. И я не уверена, что прям всех, как всегда, знаете, есть мастера, которые платят, а есть мастера, которым платят, чтобы они выступали. То есть это такие звезды, которые, как я сейчас, тогда я такой не была. Которым готовы заплатить вообще любые деньги, чтобы они приехали, а они рылом воротят. Так прикольно. Так. Вот, и они, получается, со сцены вещают, а потом люди смотрят, и они, по идее, должны захотеть поехать к этому мастеру учиться или может быть купить его какую-то продукцию и вот такая рекламная площадка если воспринимать нормально конференции то есть вы понимаете что вы приедете и заплатив там не знаю 20-30 тысяч не знаю сколько сейчас они стоят увидите сразу там 15-20 мастеров и глядя на них вы поймете как они разговаривают что они показывают что они себя представляют там потому что Работы смотришь красиво, потом общаешься, понимаешь, что, боже, косноязычный баран вообще ни за что в жизни не объяснит ничего нормально, и к нему ехать не хочу. Ну, а там вы можете оптом посмотреть. То есть я, я ну, как бы, еще раз повторюсь, я не прям категорически против конференции, я просто не хочу туда ездить. Ну, как бы, меня прям вот воротит. А многие люди ездят, им нравится, посмотрели на многих мастеров, собрали пачку дипломов пообщались, выгуляли платья свои телеса обтянули про платье э, с выпускного. Я когда смотрю на эти бешеные пляски, одни бабы пляшут, короче, там, если два мужичка каких-нибудь заскорузлых э, появится, это будет, скорее всего, либо муж организатора, либо какой-нибудь из мастеров, э, единственный, облепленный бабами, которые со всей России наехали. Да, так было. Просто это какой-то. Не знаю, не хочу никого обидеть, но это выглядело прям безумно, безумно просто. Вот. Если правильно воспринимать конференции, то прекрасно можно на них ездить. Так. Ш что не поняла, что выставлять на разных зонах? Shadow или line? Что о чем вы говорите? Вопросы пишите понятнее мне, пожалуйста, а то я не пойму. Я же уже напилась. Пол бокала вина уже выпила. Так, мне сегодня в голову пришел вопрос мастеров, которые обучают в ваших студиях. Их самих обучали вы сами. Ну, конечно, я, кто еще? Да, я обучала мастеров всех, которые обучают. Так, с чего начинать после обучения? Арендуйте помещение, покупайте оборудование, берете себе где-то 50-60 моделей, делайте им бесплатно, собираете портфолио, учитесь на своих ошибках, выставляете портфолио постоянно, к вам начинают записываться. Клиенты. То есть, вы должны понимать, что вначале вы инвестируете, вы должны понимать, что вы должны потратить там не знаю сколько-то сотен тысяч рублей, потому что у вас будут постоянные сдержки, такие как аренда помещения, ваше, ваше оборудование купленное, возможно реклама, то есть, это прям постоянная уборщица, если вы не будете сами полыдрать по вечерам. Uh, и uh, какие-то там еще постоянные докупки материалов, там обучение, возможно, вы поймете, что вы сразу ни хрена ничему не обучились, и uh, надо и снова ехать. вот. И, не знаю, рассчитывайте на то, что через пару лет отобьется. То есть есть люди, которые выстреливают сразу, они, возможно, живут в удобном месте. Возможно, они действительно сразу делают классные работы и классно общаются, и все у них классно. Но основное количество людей выстреливает не сразу. Долгий, длинный, инвестиционный, и вы инвестируете и деньги, и свое время, вы меняете профессию, не раскатывайте губежки, что вы сегодня обучились, завтра начнете зашибать бешеные бабки. Потому что я, допустим, к своему заработку шла 9 лет. Это много, на самом деле, это реально много. Мы зарабатывать начали много сразу, но когда я пришла в этот бизнес, он был ну, как это называется? Ну как голый, то есть сидела там кучка мастеров, которые, ценники у них там были по 30-40 тысяч, а они делали страшно бездарные работы, и их было действительно мало. Ну вот когда я начинала, было гораздо проще, мне повезло. Ой, если бы я начинала лет 15 назад, я бы уже, блин, на золотом бентле ездила по Майами где-нибудь или по Сан-Диего в Америке. Но я начала позже, Вот. И сейчас конкуренция гораздо выше, но несмотря на то, что конкуренция из мастеров, мастеров больше, но качество все равно низкое. Потому что, как всегда, ломанулось очень много людей в эту профессию, у которых не получится. То есть, я, когда иногда прихожу на обучение, хожу, смотрю, я почти сразу понимаю, что вот там у этих двух вообще не получится, нет шансов просто. Только, я не знаю, при колоссальном э, вложенном при колоссальных усилиях вложенных либо не знаю при каком-то очень сильном наставнике, то есть у меня знаете у меня выстреливали мастера, которыми я занималась по три 4 года постоянных тренингов постоянного обучения, то есть был период, когда могли работать только медики. Вот сейчас есть поблажки, там Минздрав ответил нам сказал а, да, это не медицинская услуга. Сейчас все такие уже выдохнули, да. Можно брать реально художников. А реально лет пять назад, шесть, вот когда особенно активно мы развивались, у меня работали только медики. Вы даже не представляете, как учить тяжело этих, блять, бездарных медиков просто. Они там из них единицы такие, как вот Женя Якушкина, да, в Краснодаре мой партнер и мастер. Она колоссально трудолюбива и у нее встроенный в Мозг, как бы-то, видение красивых форм и штрих. То есть, возможно, она была бы классным художником, просто она училась на врача всю жизнь. Но основное количество – это просто кикос вообще. Это ну, хорошие люди, они плакали и радовались, и мы с ними плакали вместе, и радовались. Ну ладно, я не плакала, но они плакали. Но они учились реально годами просто. И вот я сейчас, когда таких вижу, думаю, блин, ну что ты сейчас пришла в эту профессию? Всем кажется, что здесь легкие деньги. То есть вы должны понимать, если вы, у вас нет встроенных вот этих глазомер, видения форм, красивых симметрий и так далее, то вам будет трудно. Вы должны учиться, будете долго. То есть это от двух лет постоянной похоты и работы. Если вы живете в каком-нибудь, в каком-нибудь в котором вообще больше кроме вас нету ни одного мастера, и вот такие брови устроят ваших клиентов, то... То, может быть вы и выстрелите. Но основное количество людей будет учиться долго, делать работы ниже среднего тоже долго, поэтому бояться конкуренции сейчас не стоит, если вы хороший мастер. Если вы никогда не рисовали у вас проблемы, вы понимаете, то либо готовьтесь много работать, либо понимайте, что вы просрете время и деньги просто и все, и ничего у вас не получится. Жизнь, она такая тяжелая штука. На смуглой коже лучше пигменты с желтым. Знаете, что бы кто ни говорил, я люблю, в принципе, пигменты, в которых мало красного. Нахрен он не нужен, красный в, в лице, хотя сказать, в голове. А, поэтому в, я постаралась и сделала все свои пигменты с минимальным содержанием красного цвета. А, смуглые кожи, да, их надо, конечно, брать более теплые. В нашей линейке для смуглых кож это теплый каштан и теплый брюнет. А если это черная кожа, то можно вообще пополам с корректором. Не можно, а нужно. Мои видео такие полезные. Спасибо. Знаете, что? Спасибо вам. Спасибо в карман, не положишь. Берите, покупайте мои вебинары. Мне надо в Америку ехать будет, буквально на днях, и много денег тратить там. Понимаете? Но все равно спасибо за обратную связь. Имеет ли преимущество мужчина-мастер, если хороший? Я думаю, да, потому что перед мужчиной. Все женщины млеют, если он положит на них ручку, заглянет им томно в глаза, то ему будет проще с ними работать. Понимаете? Я думаю, что имеет. Потому что вот женщины так устроены. Но если, конечно, он еще и с собой хотя бы не отталкивает. Потому что бывают такие мерзкие, мерзопакостные мужики. Знаете как? Есть мужики, которые не очень симпатичны, но ты когда смотришь, общаешься, ты понимаешь, в нем сидит мужик. А есть мужики, которые... Че бы он там на себя не одевал, какие стрижки бы не делал, ты понимаешь, что там живет сопля просто. Это не мужик. Просто. А, а мне, а со мной таким вообще тяжело. Потому что... Я сама мужик немножко внутри, и, а, и, короче, им прям очень тяжело со мной, если они не мужики. Моему мужу это тяжело со мной, но он прям яйцами звенит постоянно. А если мужик внутри сопля, то это прямо жесть жестяная. Ой, я не буду говорить про машинки, простите, потому что я не трогала все на свете машинки, Простите, веки, а, чтобы не синели, берете наш черный цвет, он шикарный, и работаете максимально поверхностно, на хорошем натяжении. Ваша задача просто не заглубиться. Конечно, они могут не, не синеть. Так, так, так, так, у нас синих такая куча. Так, так, так. Ну, а зачем корректно? Что им корректно говорить, если они синие у них? Работала каштаном, сошли корочки, цвет пока крутой. Что, думаете, изменится? Если крутой, присылайте, я скажу, крутой или нет. А то, может, вам кажется крутой, я скажу не крутой. Потому что я такая, я говорю. Так, в Казахстане одни синие брови, у у всех уходят в фиолет. Нет, неправда. У меня было много студентов из Казахстана, я жила в Казахстане. А у меня подружка работает в Казахстане, я видела и вижу ее работы, и у нее отличные цвета. У них не удивлен фиолет, просто у них более толстая кожа, у некоторых, не у всех. На самом деле казахи делятся очень сильно по каким-то, ну, как бы у них там вот эти есть их жузы, да, я помню, я учила истории в Казахстане: средний жуз, младший жуз, там большой или старший, я не помню. Плохо учила. Они действительно разные, есть казахи, они белокожие, тонкокожие, они ближе туда как-то, знаете, китайцам, к вот этим э, выглядят. А есть, которые на монголов каких-то похожи, вот они э, более смуглые, более толстые кожи у них, и смотря о каких казахах вы говорите. У всех не уходит фиолет, и опять смотря, чем вы работаете. А в Алмате так вообще много таких вот европейского вида казаш... казах... казахов, казашек. Есть пигмент Грузии. В Грузии, пиг... ну, вы можете у нас заказать. В Грузии у нас нет представителей пока представителей. Тандер <coughs> или Скорпион, и модули какие посоветуете. Я не пробовала Скорпион, поэтому я не могу сравнить эти машинки. Простите, извините. Так, в Украине со тату, микроблэдинг жуть, да, камуфляжные пигменты, нет, я не делала камуфляжные пигменты, что вы собираетесь камуфлировать, что такое вообще камуфляжные пигменты, это как у меня сегодня была женщина, я не покажу вам, она была у меня на вебинаре, и я ей... Зеленые брови перекрывала. Кто смотрел мои вебинары по корректорам, у меня там есть зеленые брови. Вот. И мы ей сегодня наконец доделали брови. Я перекрыла, они зажили. Она просто из другого города приезжает. У нее еще и аллопеция. То есть, у нее нет волос, ни, ну на, волос, на голове практически, на лице, в общем-то, тоже только ресницы. Вот, и э, что я хотела сказать? А, и у нее брови были там 10 раз закрашены, она удаляла их лазерами, ремуверами. Короче, до удаляла до зеленого цвета. И у нее стрелки вот такие вот безумные. И, по-моему, у нее там стрелки еще тоже закрашены. Короче, я против камуфляжных пигментов. Ну, прям против. Так, что мне тут пишет Ютубчик? Ой, мне пишут даже вот на какими-то арабской вязью. Ну, пардоньте строя свою систему и сеть салонов, набирая сотрудников, насколько часто удается поработать машинкой или это уже тупо менеджмент. Если вы будете сама это делать, то не часто вам удастся, вы будете только контролировать, обучать, увольнять, нанимать и так далее. А если у вас есть люди, как бы если вы научитесь делегировать или у вас есть партнер, который будет этим заниматься, то можете и ковыряться. но мне на самом деле ковыряться в коже действительно надоело уже давно. Просто надоело. И я не очень люблю а, саму процедуру, правда. Я люблю делать а, волоски на лопец это все, что я люблю. В Украине можно... Да блин, что ж такое про Украину? Почему на хвосте остаются синячки? сукровицы нету? Проверьте вылет иглы. Вот прям по моему опыту вылет иглы большой травмирует слишком сильно кожу остаются синячки да скорее всего у вас настройки машинки Если в ссср тату закончились заказывайте на нашем сайте мы вам отправим прекрасно Так что у меня тут ютубчик ютубчик добрый всем вечер! Я начинающий мастер. Слава Богу, получается, чтобы расширить клиентскую базу, ваше мнение надеется на сарафанное радио или давать свою рекламу в фейсе инста. Сейчас уже рынок высококонкурентный, и да, вам нужна будет реклама, особенно если у вас все получается. После лазерного удаления никаких особенностей в работе, если только вы не разбили кожу в хлам, в кровь и в мясо. А так нет никаких особенностей, через полтора-два месяца можете прекрасно работать. Мы работаем с первичкой только на веках. Так, поработала вашими пигментами. Я в восторге, они бесподобны. Тинели, пермаблен, нервно курят. Никогда еще так быстро не укладывала губы. Ой, я за вас рада. Присылайте мне фотографии заживших работ. Так, господи, какая глупость! О чем речь? Беляева брос, о чем речь? Да я что задавала глупость? Я не говорю глупостей. Я только мудрые вещи изрекаю. Вы говорили, что на веках типа заглубились, когда это холодок видно. Если на фото видно голубые, а вживую вот не вижу именно на середине века в основном. Если глаза ваши видят, что нету синевых, то фото часто а, искажает. Во-первых, а, есть телефоны с настройками холода, холодными. А во-вторых, есть всякие блики и рефлексы, которые попадают на кожу. То есть, если глаз видит и все хорошо, то значит все хорошо, не переживайте. Но если мы говорим о зажившей работе. А если а, свежая синевой, то есть риск, что все таки вы там немножко заглубились. Чем перекрыть, заглубилась на, на хвостике. Так, чем перекрывать, я говорила много в, о, в вебинаре о корректорах. Переходите в шапку профиля по ссылке и... А а, вот они, микроблейдингисты потянулись. Как можно говорить так категорично о том, что не умеешь делать? О чем вы говорите? Я училась, ездила, я делала, пока я не увидела кучу заживших работ, пока я не поняла, что эта техника говнищая. И скажите мне при расходнике, вот эта манипула, которая стоит 3 копейки, эти лезвия, которые стоят 3 копейки, обучение, которое длится 2 дня, почему я в своей сети не внедрила эту технику и не стала зарабатывать бешеные бабки? Потому что я экологичная, а вы, Беляева Бровз, ни хрена не экологичная, мадам, и шинкуете своих клиентов, потому что вам насрать, что с ними будет потом, и, и все. характеристика ваша вот сложилась. Так, в Казахстане нет представителя. Сегодня была клиентка со старым микроблейдингом. Мужа с бедной девочкой. Конечно, могут в любой технике мастера заглубиться, испортить и так далее. Можно, можно лазером удалять правильно, когда вообще не повреждается кожа. Кстати, я смотрю курс сейчас Виталика Микрюкова, новый курс. Он просто бомба. Он записал очень интересный курс. Последний обновил. Советую всем, рекомендую искренне. прям бомбический. Вот и можно лазером ударить так, чтобы течь кровь, вот так вот прям течь, вот такие будут отеки, а можно удалить лазером так, что ничего не изменится, ну только пигмент среагирует и все. Но если делать правильно микроблейдинг и если делать правильно татуаж, то микроблейдинг рубцует, татуаж не рубцует, поэтому идите в жопу все со своим микроблейдингом. Для итальянской мужской кожи какие оттенки? Ох, вы загнули. Не знаю. Пришлите мне вашего мужчину, как он выглядит. Так, сколько? Так, ладно, я некоторые вопросы не читаю, потому что я не очень понимаю, о чем они. Вы там, видимо, между собой общаетесь. А -а -а. В СССР тату сложнее? Ну, не знаю, что там. Я, честно говоря, ничего не, не знаю. Как вы относитесь к пигментам Ханафи? Я очень плохо отношусь к создателю пигментов Ханафи Тарасюк, это которая создательница самого, знаете, самого гадюшного сообщества с кучей, с кучей зазнавшихся телок, которые высокомерно там отбревали новичков, просто куча мразот каких-то. И человек, который создал настолько не экологичное сообщество, мне однозначно не нравится. Ну, и мне присылали э, после Ханафи, э, что они в оранжевый уходят. Ну, я не знаю, может, не все цвета. Мне присылали прям морковные. Поэтому не спрашивайте меня про чужие пигменты, я могу только их обосрать. Поэтому это неправильно, если я буду их обсирать. Там, мне кажется, идет мой хазбэнд. Да. Я всем рассказала, они ждут. Ну, окей. Ты с планшета? Да. А что не протёрла его? Такое ощущение, что грязноватый. Нет? Ну, что ты сразу с претензией? Ну я... я только тебя хвалила. Этот, э, может быть, ты с руки... С... Вы... Я могу просто отодвинуться, а ты сядешь. И давай. Я да. просто могу даже спать пойти. Сюда, Народ, ну смотрите, вы пришел мой муж, садись. Я могу еще пять минут посидеть, послушать? Ну, ты, если откинешься назад, то не будешь... Нет, ну, я ну, вообще... Я вот вот уйду. Ой. Привет, народ. Так, какой у меня шикарный фильтр. Отключишь, пожалуйста? Of course. Без фильтра. Он отвлекает очень сильно. Я любуюсь на себя. Это понятно, но он отвлекает. Окей, народ, давайте знакомиться. Меня зовут Дима. И я постараюсь каждый день выходить в эфир вместе с Леной. 7 числа... Кстати, ты указала ссылку на вебинар? Шапки профиля ссылка Это везде. понятно, а на ютубчике. А, нет. Окей. Давайте мы сейчас сразу добавим ссылку на ютубчик. Одну секунду. Я пока, да. пока наверное, да. я пока поразвлекаю. Вы работаете в волосковой технике, это травматичная ли она? Правильно выполненная волосковая техника? Нет, конечно, не травматично. Вы можете посмотреть зажившие работы. У меня вот здесь вот в аккаунте есть stories, как это называется, вечный stories. Там есть зажившие много. Можно ли мочить брови первые сутки? Да, первые сутки вы как раз-таки не то что можно, вы должны очень хорошо промыть с мылом несколько раз свои ну, брови, короче, зону татуажа. Скоро пляж в Майами. Вы знаете, я сегодня ездила на велике на работу и с работы. Это целых два часа. И вот сейчас вечером все сразу позвонила, позволила вино и сыр. Поэтому не думай, что я пойду на пляж в Майами, либо в сторонку. О, лампа кольцевая, бог мой. Да первая попавшаяся. У нее нет названия. Какой-то кольцевой свет, что ли, сайт. Я... Ой, сейчас я им рекламу дала, ну их нафиг я пока не знаю про конференции Я в планах ближайших нету. так, вот этого хрена надо заблокировать За что? а, мы не блокируем, а смотри вот какой-то, вот, видишь Ярик, пострижися да. ну ладно, окей ссылку надо было сразу дать на трансляцию сейчас во время трансляции этого сделать не могу к сожалению <коспалит> я добавил в комментарии если вкратце что поступает запрос от мастеров татуажа о том, что они хотят не только о татуаже знать, но и о э, других процессах управления, э, как найти клиентов, э, как э, управлять продажами, как э, взаимодействовать с клиентами. Но это большой блок такой, если татуаж из них это наверное все треть, а две трети это все остальное может быть даже больше, чем две трети. И у нас сложилось так, что Лена отвечает за треть, а я отвечаю за две трети. То есть, у меня вопрос, зачем мы стену снимаем. Ой, на Инстаграме надо убрать. Угу. Наверное, так, да? Угу. И фильтр ты можешь скрыть? Отлично, скрыли фильтр. Можно комментарий убрать. Комментарий пусть остается. Ничего страшного. Угол. Да, Так лучше. В итоге я потрудился и 7 числа, 7 марта я подготовлю для вас вебинар, анонс будет в граме, и я еще после окончания эфира засуну его в ссылку в ютубчик. И сейчас в комментариях на ютубе тоже есть ссылка на регистрацию в этом вебинаре в Инстаграме, у нас параллельно идет эфир в Инсте, и в Ютубе, и, соответственно, в Инсте, в шапке профиля Лены можно кликнуть, и вы увидите ссылку на регистрацию на этот э, вебинар. Для кого он будет полезен? Это мастера, которые хотят найти клиентов, хотят повысить свой средний чек. и. Говори, говори. Я не могу говорить, когда ты что-то ковыряешь на экране отключи комментарии и будет наверное сейчас мы поступим следующим образом друзья мы отключим комментарии в ютубчике и в инстаграме и я расскажу про процессы в татуаже это будет обзорная часть маленькая часть этого вебинара который состоится для того чтобы вы понимали о чем идет речь и надо ли это вам на вебинаре у меня будет подключение не через Инстаграм, не через камеру YouTube. Камеру на мобильном телефоне, как это происходит сейчас. У нас стоит профессиональное оборудование, будут хорошие камеры и будет хороший качественный звук с качественным разделением экрана, картинкой. Ну, кто смотрел вебинар Лены, тот поймет, что о чем я говорю. А в, в... сейчас пока поговорим вот так: на пальцах, что называется. Тема этого видео, этого видео, которое я предложил Лене проанонсировать, это «Бизнес-процессы в татуаже». Сегодня, да? Сегодня, да. Регламент у меня где-то, я думаю, что 10-15 минут я этому уделю. Это будет монолог, и в дальнейшем я получу ваши вопросы после окончания и постараюсь на них быстро ответить. Для чего нужны бизнес-процессы в татуаже? Вам нужно понять, как устроен, вообще, когда не задумывались, как устроен процесс получения денег. То есть деньги у нас в самом конце цепочки длинной, а впереди перед этой цепочкой у нас есть маркетинг, у нас есть продажи и у нас есть называется исполнение обязательств. Это такой блок, где мастер делает как раз таки процедуру клиенту, либо если вы обучаете, это блок, когда вы учите. Татуаж. И очень часто а, люди не понимают, как устроена индустрия красоты или вообще бизнеса, и, например, а, берут и открывают салон красоты, а, красивый, с хорошим ремонтом, а, покупают дорогое оборудование, а, покупают дорогие расходные материалы, и садятся и вешают шарики вокруг входа, и садятся, там мы открылись, надпись, и ждут. Ну и, соответственно, платят за аренду, теряют деньги на недополученной прибыли, и... и ничего не происходит. Потом говорят, что же делать, как же быть, что мы сделали не так. В... ну Что они сделали не так, они не учли первые два блока. То есть, они настроили исполнение обязательств, это третий блок, но при этом первых двух блоков, это маркетинг и продаж, их не было. А без них э, не едет никак э, наш автомобиль и наш бизнес никак не работает. И для чего это важно понимать мастеру э, татуажа? Для того, что если вы хотите влиять на деньги, которые у вас есть в кармане, ну, грубо говоря, если вы хотите зарабатывать не 20 тысяч рублей, а условно 200 тысяч рублей, то вы должны понимать, как, воздейств... как это работает, как эта цепочка работает. Что сначала, что в конце. Если у нас в конце деньги, перед этим исполнение обязательств, перед этим блок, который отвечает за продажи, а перед этим маркетинг. С чего стоит начинать? Дать Стоит однозначно с маркетинга, но проблема в том, что и часто это боль для большинства мастеров, они не знают, как выбрать маркетолога. Они не знают, даже если они начнут изучать, как настраивать маркетинговые компании, это очень сложно. То есть, нужно, там начинается... CPC, CPA, Рой, Роми, все эти слова, у обычной девочки от этого вскипает голова, она говорит «то и все», и хочет найти маркетолога, который решил бы за нее этот проблем. Так вот, плач Ярославный современного мастера по татуажу – это где мне найти маркетолога, который пригонит мне клиентов. Мы об этом также поговорим на вебинаре «Где найти?». Также мы, вы должны понимать следующую вещь. Если вы думаете, что вы не используете маркетинг, вы сильно заблуждаетесь даже если вы не даете рекламу, есть реферальный маркетинг. Реферальный маркетинг – это когда люди рекомендуют вас своим друзьям или подругам или близким. Таким образом у вас э, э, это сарафанное радио тоже маркетинг, и у этого маркетинга тоже есть цена. Какая цена? Ну, в вашем случае это цена инвестиций в сервис, например, когда вы берете конфетку, даете клиенту еще что-то. Либо вы инвестируйте в качество например вот сзади у меня стоит вот такая вот штука Ух ты, ее не со спины Я вот такая вот вещь вот это инвестиция мы заплатили конкретно мы наша инвестиция в том что мы заплатили за нее 120 тысяч вот эта вот штука стоит 120 тысяч рублей и э, люди, которые, что она символизирует, Лена рассказала, это золотая машинка, это наш конкурс, который мы проводим, и каждый человек может получить такую золотую машинку, сдав экзамены, но для тех людей, которые уже находятся в этом конкурсе, это инвестиция. Они берут свои деньги кровно заработанные, вкладывают в обучение, в образование, получают его, через это получают, открывается еще одна коробка э, с возможностями и так далее. И они идут и повышают себя. Если вы не готовы инвестировать, то, соответственно, цепочка маркетинга она заканчивается. Если вы думаете, что вы сидите, я же обучилась, я же купила, я же оборудование, я же купил лучшие пигменты, и все у вас получится, хрен там. Более того, есть одна мастер татуажа с самой большой цепочкой а самым большим количеством студий, сейчас открытых по франчайзингу, я не буду называть ее фамилию, но у нее спрашивают, а как вы контролируете качество работ? Она говорит, ничего сложного нет, покупайте хорошее оборудование, хорошие машинки, покупайте специальные элементы, все нормально. Я думаю, что ждет платежное будущее, потому что она обрубает реферальный маркетинг, именно на нем основано большинство работ, большинство компаний. Так вот, возвращаемся к бизнес-процессам. Помимо основных бизнес-процессов, то есть, это те процессы, которые влияют на деньги. Ну, у нас есть маркетинг, продажи и исполнение обязательств блок. У нас есть еще и дополнительные бизнес-процессы, бухгалтерия, юридическое сопровождение, уборка помещения, клининг, например. Или, я, не знаю, ну вот я могу показать схему управляющей компании которую... Или, наверное, покажу на вебинаре. Я покажу ее на вебинаре. Я покажу схему компании, которая у нас, допустим. Вот у нас бизнес, связанный с обучением и розничными услугами по татуажу. Я вам покажу, как, как, какая огромная структура там взаимодействие. Это достаточно сложно. Но если брать основные процессы, на которые вы можете и должны влиять, это маркетинг, продажи, исполнение обязательств. Более того, если вы... Давайте представим сейчас, что вы решили свою проблему с маркетологом. Вы берете и нанимаете хорошего маркетолога. У вас блок маркетинга все в порядке, очень много клиентов. И тут получается, что по какой-то причине у вас не, никак не выходит э, эти заявки обрабатывать. Вы делаете процедуры, нацепили себе bluetooth наушник идут звонки, вы не можете перезвонить, человек не берет трубку, вы понимаете, что каждый звонок – это там, 3 тысячи рублей, к концу смены у вас 20 пропущенных звонков, вы считаете, понимаете, что это 60 тысяч рублей, а по месяцу там, 30 рабочих дней – это миллион восемьсот у вас волосы на жопе встают дыбом, и вы говорите, что же делать. Тогда нужно решать проблемы с блоком продаж. Что такое продажи? Опять-таки, мы поговорим об этом на вебинаре, это тоже не так просто. Сейчас для большинства из вас проблема, как найти маркетолога. Но на самом деле проблема комплексная. Как найти маркетолога, а потом по заявкам, которые к вам поступают, как построить небольшой маленький отдел продаж, как обучить администратора хотя бы, чтобы он принимал звонки, а потом как сделать так, чтобы я не построил себе очередь в два месяца в длиной и не думала, что, ох, что же делать, как не уходить в отпуск, если выйду в отпуск, я вот э, потеряю сколько-то денег. Мы это все, все обсудим на вебинаре. Еще раз, бизнес-процессы это вещь, которая для женского уха очень непривычна, но она, тем не менее, от, от того, что она вам не нравится и вам непривычно, она не исчезнет из того дела, которым вы занимаетесь. Бизнес-процессы есть, будут и, наверное, сейчас мы почитаем вопросы. Включай. Включаем комментарии и на ютубчике тоже. Я не выключала на ютубчике, я думаю, а. тут очень много комментариев, я сейчас перемотаю на начало. Ой, наконец, Ой, пара харизматичная, после ПМ, так, на стороночки какими постами, так, ладно, давайте по, по, вот по теме того, о чем говорилось, а тут надо просто, нет, не, не вот так просто делаешь, что-то угу. появляется. Давай мы начнем с Ютубчика. Вебинар будет 7 числа в субботу. 8, да? В 8 вечера. Так. И почему? Анна Богуш говорит, что вы 8 лет назад не взяли меня на работу. Теперь я знаю, почему. И почему? Интересно. Потому что мы козлы. Mm -hmm. Его нельзя трогать, Дима. Верти <къех> пальцем. Сейчас хорошо. тут у меня все поплывило. Ну ладно, хорошо. Так, так, так, так, так, так. Это будет бесплатный вебинар, народ? В записи он будет? А, вебинар будет бесплатным, он доступен, будет в записи, вообще не проблема. Как найти хорошего маркетолога критерии? А об этом все будет на вебинаре. Более того, будет еще один вебинар, как я запрограммировал, запланировал, вернее, он состоится 21-го, на котором мы обсудим как найти маркетолога, какую систему контроля построить, чтобы он вам просто и просто находил клиентов и не парил вам мозг, и не обманывал вас, не кидал. Потому что сейчас поиск маркетолога превращается просто в обман. Так, вас пытаются наколоть. Кто? Так, жду ну, маркетологи. То а, есть, они говорят, ну, мы настроим рекламные 100%. кампании, и вместо этого берут там 15 тысяч рублей, тратят еще 15 тысяч рублей и говорят, ну, не получилось. У нас есть знакомый, я сейчас это, историю расскажу, не буду имен называть, знакомый, который работал там, сям, короче, везде, а потом мы его встречаем, он такой, а я бракетолог теперь. И он такой, говорю, О, да. и он там сидит, у него встреча, он общается со своей клиенткой, у которой, без имен, у которой какой-то салон красоты, ногтей или что-то такое, и она какая-то известная, вот такая, более-менее, и он. И потом мы с ним общались, он такой, хочу, ну я его, да, аккаунт увеличил, ботов нагнал, да, там заявки сыплются, но она их не обрабатывает, это ее проблемы, что, это не мои проблемы. Ну, в принципе, его тоже понять можно, да, но они очень стандартно мыслят и совершают такие стандартные, как мы знаем ошибки, вы-то не знаете просто, что это ошибки. Че я, да? Так, ну окей, давай тогда будем отвечать. Смотрите. Спрашивает Левская Наталья, Дмитрий, у вас мастера официально туда устроены или какие-то другие схемы? Они устроены официально. Как стать сама себе маркетологом? Перестать делать процедуры и заняться маркетологом, и быть маркетологом? Начать изучать. Ну, начать изучать – это первый шаг, а потом начать контролировать, потому что там и аналитика подключится и так далее. Я проходил курс автоматические продажи в мессенджерах для Кстати, мне очень полезно. Забудьте про эти автоворонки, это все херня. Объясни, При встрече... Ну, если, если вкратце, то у вас не... Если мы говорим о воронке, они успешны для онлайн-продаж с бесконечным... Короче, давайте так. Для тех, кто не в курсе. Есть штука, называется автоворонки. Парадигма такая. Ты делаешь чат-бота или там, не знаю, там, рассылку электронную, которая работает по определенной схеме логической, и в идеале приносит тебе клиента, он сам покупает. Он греется, греется, греется, и вы приводите его к покупке. По факту, для того, чтобы это произошло, у вас должен быть бесконечный охват. Условно, вся Россия и из миллиона людей, которые перешли, 100 докупят, 100, рублей, 100 человек. Ну, и вы типа отобьетесь. Но на самом деле... Для мастера татуажа а, с очень узким охватом, когда у вас там всего ну сколько, ну может быть там... Половины города. Да, половины города даже нет. То есть, треть города ваша сейчас, потому что сейчас очень много салонов татуажа. А, если вы Просрете свою аудиторию, вы не, вы не сможете себе заново ее найти, потому что они будут говорить, а, это. это? Нет, я про нее так, знаю. Объясни, это тут, тебе понятно, что такое просрете Что такое просрете аудиторию? Это называется выжигание базы, например, когда а вы, о а вас уже узнали и говорят: Таня, мы о ней знаем, она вроде ничего интересного не дает, только какую-то херню мне пишет: Я ответ свой не получил. А вот другая девочка, у нее другой подход, я к ней пойду. А второй раз вы... То есть, как говорила Коко Шанель, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. С чего начать раскрутку? Народ нагонять или контент улучшать? Значит, начинать нужно всегда... С чего начинается? Значит, смотрите. У нас эти бизнес-процессы, маркетинг, продажи, исполнение обязательств, в конце стоят исполнение обязательств. То есть, строится всегда все на них. Если мы уберем исполнение обязательств, мы скажем, что мы, например, э, э, не знаю, там ну, вот у меня есть знакомая, которая э, работала на нас, украла машинку, украла телефон в Москве. Э, это ее, ее студия Стар называется. Стар, ну как-то так. Да? Я уже забыла, как ее Короче, сейчас у нее нагнанный. Короче, это человек, который всем пиздит. Она пиздит своим клиентам, своим студентам, она всем вешает лапшу на уши, что у нее супер много подписчиков, у нее накручен аккаунт. Короче, бразь полная, но, но, возвращаясь к раскрутке, у нее, там, ей помогают с маркетингом, ей помогают с продажами, но блок исполнения обязательств очень слабый. У нее слабый работы, она слабый тренер, но она упаковала себя красиво-красиво. Она мошенница, по факту, она мошенник, тот человек который обещает, но не выполняет, он мошенник. Начните с блока того твердого продукта, чтобы ваш продукт был, за который вам не было, не было бы стыдно. Если, вам будет, если вы будете, вы можете красиво упаковать, красиво продавать, это пример пылесосы Кирби и Дэшали. У них шикарный отдел продаж и маркетинг, и все. Но когда у тебя продукт говно, и ты мошенник, у тебя нет будущего. Так что начните с продукта. Как ее звали? Роганова. Анастасия, Анастасия Роганова. Роганова. Вот эта девочка, которая себе похоронила репутацию. Хотя я точно знаю, что к ней ездила одна из наших прошлых <свист> мастериц. Это был такой, конечно, <свист> это была Ржака. <свист> это была Ржака. То есть она училась у Лены, она абсолютно бездарна, училась у Лены, приехала к Рогановой на мастер-класс, заплатила деньги, и мы ржали, потому что понимали, что ее, ну, обманули. Это такая вот элемент кармы. Окей. Какой процент ценообразования, маркетинг, продажи, исполнения? Я не понимаю вашего вопроса. Извините, я буду отвечать на вопросы, которые понимаю. Так, реферальный маркетинг. Нужно ли поощрять людей, которые тебя рекомендовали? Я считаю, что поощрять людей нельзя. Реферальный маркетинг, связанный с поощрением. Мы здесь разделяемся с Леной. У Лены своя позиция, она говорит, да я бы за бабки всех там таскала бы, я бы работала там и так далее. Нет. Вы должны создавать продукт, который бы предотвращал ожидания людей, создавал вау-эффект. И о вас бы говорила, говорил весь город, какая вы офигенная. Компания Илона Маска, все компании Илона Маска не имеют отдела маркетинга. И они создают очень хороший продукт. Вот, вот вам предложение. Так, идем дальше. Ураган. Раганова... Да, Роганова Амразота просто. Вот я, мой, мои слова. Скорее всего, этот эфир грохнут. Скорее всего, этот эфир да, грохнут. Ну, не, не по нашей вине, но. Короче, что, что вы знаете? Что это такое? Так. Как Давай. лучше раскрутить? Я работаю на квартире, стоит ли делать кабинет открытого типа? Безусловно стоит, да? Безусловно стоит перестать работать на квартире. Это если вкратце. Нужно ли делать скидки? Ты говори. Я да, говорю. нужно ли делать скидки, спрашивают. Вы должны понимать следующую вещь. Скидки это хорошо. Это отлично для клиента. Что такое скидка? Это когда вы берете и говорите, ты получишь тот же самый продукт под тем же самым, самым, с теми же самыми характеристиками, но дешевле. И когда это однократная тема, и она чем-то обусловлена, то клиент на это идет. Но когда вы подсаживаетесь на скидки, и у вас скидки на скидки, скидки, уже 50% скидки не действует, надо 60%, 60% не действует, 70%, 78%. Короче, клиент понимает, что вы пытаетесь его наебать, и ведет себя крайне адекватно. Он говорит, опа, я подожду скидок. Опа, я не буду ходить, пока не будет скидок. Я жду. Окей, okay. та-да-да-да-да-да. И вы заложники этих скидок. В эту ситуацию попали много ритейлеров. И, например, сейчас, если вы покупаете одежду без скидок, ну, на вас смотрят косами. Так. Училась у Малевича много воды, почти говорит, не получилось раскрутиться может. По поводу Малевича вы знаете, я это первый раз, первый мой вебинар. А, нет, вру, какой-то еще был. По франшизе, по-моему, был. А, ну такой был. По Да, по инфопродуктам это первый мой вебинар за 9 лет. Вот все девять лет я обучался, я тратил свои деньги. Вот мы второй раз ездили летим с Леной в Америку на конференцию, которая посвящена маркетингу. Я постоянно инвестирую в себя. Я не говорю, что Малевич там, или кто-то еще плохой. Малевич, кстати, очень прикольно пишет. Мне очень нравится. Но он не экологичный, потому что его жена делает микроблейдинг. А все микроблейдингисты будут гореть в аду. Это мое мнение. Потому что экология должна стоять на первом месте. И, и второе, он... Я могу заблуждаться еще раз, но мне кажется, что он инфо-цыган в классическом представлении. Кто это? Это тот, кто за красивой оберткой не прячет твердого продукта. У меня за спиной твердый продукт. Во-первых, я выступаю в роли продюсера. Вот моя жена, вы сидите, смотрите на ее эфир. А во-вторых, у меня есть сеть студий, сеть школ, открытые пигменты. все люди, которые уходят из нашей компании, они копируют нашу схему работы с Леной. Все. Возьмите да. всех ушедших, они копируют все, что продолжают, делаю я, копируют. и продолжают копировать. И говорят, что вот, ä, Богдан, ä, это муж Ани Цувова, он ездит сейчас по конференциям, как, ä, сейчас выключится. как управлять, да, сейчас он вы, стал поэтому одна, одна минута осталась, как управлять ä, о студией, маркетинге о, о маркетинге рассказывают. О бизнес-процессах рассказывают. Ну, кому он? они утащили все у нас и рассказывают. Ну ладно. Короче, я призываю вас всех Регистрироваться на вебинар Вам нихрена это не будет стоить Это бесплатно, поэтому топайте В профиль Лены в Инстаграме И ссылка в описании на Ютубе тоже появится Обязательно перейдите по ней Регистрируйтесь И мы с вами пообщаемся Там будет очень много всего интересного У Лены через Наверное да, 15, Через 15 минут будет э, Пост про этот а, вебинар седали? Да там будет все более подробно. В принципе, все. Кого-то обосали там? Обусали. Обучали, наверное. Да, меня обосали. Окей, я закончил. Если что-то... Какие-то вопросы. Если клиентов много и вы задыхаетесь, поднимайте смело. Не так это. Просто все. Мы тоже это на вебинаре обсудим. То есть, если вы задыхаетесь от количества клиентов, тоже есть стратегии, которые проверены. Ну, в принципе, все. Адиос, амигос, до встречи до, до встречи на вебинаре. Ты сказал, каждый день будешь выходить. Надо, да. Ну да. ладно, давайте еще. Сегодня у нас четвертое. Пятого и 6, ну еще два дня, ладно. Завтра, послезавтра тоже выйду, мы кусочки с вами разберем. По чуть-чуть. Мне не нравится внышка, мне не нравится формат, то, что я сижу и просто умничаю на камеру. Я даже ничего не могу показать или нарисовать. На ну, вебинаре давай, можно да, Тебе можно в кабинет это сделать. Окей. Все, всем пока. Ютубчик, особый респект, вы молодцы. Я и... еще поболтаю. Вы погуляете с собаками или мы погуляем? А... Да, мы можем погулять. Ты с Ютубом болтаешь? Ну, я сейчас еще чуть-чуть поболтаю. Много вопросов не отвечу. Ну, болтай. Все. Всем пока. Включу сейчас свою красоту на лице. Убери подальше камеру. У тебя просто огромный лоб. Искажение идет большое. Вот здесь, на Ютубе? Да. Ну, надо, надо перенастроить. Сегодня уже никак. Сегодня уже буду с огромным лбом. Так, я, я побуду еще полчаса с вами. Для всех несчастных, кто не получил ответ на мой вопрос, для всех страдающих, я сейчас дам... Ой, на мой... Кто не получил ответ на свой вопрос? Мой ответ на свой вопрос. Так, красивое лицо. Где мое? Красивое лицо. Давайте, вер, вертайтесь все назад и а, задавайте свои снова вопросы. Я тут сейчас Ютубу уделю это внимание. Тут какой-то срач в Ютубе люди какие-то. Я такая говорила, что в Ютуб сидят интеллигентные, чопорные, как англичане люди, а они тут что-то срутся. Ну что такое? Анна Богуш. А, вы тут страдаете все насчет работы. Да мы знаете, сколько человек не взяли? Может, вам повезло, и вы нервную свою систему сохранили. Елена, у вас и без фильтра красивое лицо. <laughs> я не люблю свое лицо. Вот я тут смотрю его. Вот тут вот в Инстаграм и тут в Ютуб. Мне в Инстаграм больше нравится. Так, дело губы ваши пигментами. Заходит огонь. Жду результата, да? Ага. Хорошо, вебинар будет на платформе GetCurse и в шапке профиля в Instagram. И здесь в YouTube есть ссылка, куда вам нужно будет ну, по ней пройти и зарегистрироваться. Ну, Скорпион я не трогала. Отключайте фильтр. Блин, ну ладно, отключу, буду страшная. Так, если индивидуальное обучение на повышение у Жени Якушкиной, индивидуальное все, мы готовы обсуждать вообще в принципе все, поэтому пишите мне в директ, конечно есть, конечно мы э, можем работать индивидуально, потому что мы очень гибкие, так что не парьтесь. Как сохранить эскиз стрелки перед процедуром, я, перед процедурой я рассказала очень тщательно в своем вебинаре э, по стрелкам, он в шапке профиля. Так, лентка с диоксидом титана губами, как обожженный билет, можно их перекрывать. На самом деле на диоксид титана это как подложка, он вам не будет вообще мешать в работе, он вам просто даст более яркий, сочный эффект, поэтому даже не парьтесь, перекрывайте. А, ничего страшного там нету. Так, вот тут уже зарегистрировались, зарегистрировались. Так, используйте текстурированные иглы, как вам? Ну, конечно, используем текстурированные иглы, я трепетно люблю уже давно. В Украине пигменты а, в СССР-Тату, либо вы можете нас заказать. СССР-Тату, по-моему, выгребли все, и а, они заказали новую партию, ждут. Лобешник, будь здоров в поиске. А чего, поляков большие лобешники? Но у меня башка большая, да. Да, спасибо, ладно. Как перекрыть стрелку, уходящую в синь? Ну, вы можете сделать первую процедуру таким, знаете, красно-коричневым пигментом, рыж, рыже-ржаво-коричневым. Ну, как сказать, то, что красный есть холодный. Не вздумайте использовать никакой холодный. Но если это корректор специальный, то норм. Короче, делайте корректором, она заживает, а потом сверху очень поверхностно кладете черный, и будет вам счастье. Потому что если перекрыть синюю стрелку черным и тоже поработать глубоко, то, скорее всего, будет э, все плохо. Так же плохо. Много мастеров сов. Так, я хочу снова... Это 600, 610 человек, как у меня уже было до этого, когда-то. Но э, я тогда предупреждала людей, а сейчас я без предупреждения. Ладно. Черной пятницы не будет. Люди, ну правда. Я хотела сделать, а потом передумали мы, потому что Черная Пятница бывает один раз в году. Кто не успел, тот опоздал. Надо следить за профилем, выводите его в топ. Над фотографиями есть такие точечки, три точечки, На них нажимаете и пишите Включить уведомление», Все. Я очень долго говорила про черную пятницу и даже делала повторную ее, третий раз не будет. В Казахстане нет наших представителей, вы можете у нас купить пигменты. Сколько стоит обучение у вас? Если у меня, то я не обучаю, я перестала работать, я зажралась, я, я, я делаю другие вещи, поэтому ко мне попасть сейчас в данный момент нельзя. Я закрыла курсы vip Адванс, которые, которые вела. И пока никак. Но я вам могу посоветовать мастеров, которые работают великолепно, отлично просто, потрясающие мастера, которые учат в моей школе. Так, Украина такая активная, народ. Украинцы вообще красавчики просто. Я когда делала опрос, кто у меня вообще в аккаунте живет, столько много из Украины людей. Я, ну, Вообще у меня есть друзья в Украине, я очень общаюсь много, но я не ожидала, что настолько много. Настолько активно. То есть, наверное, мы, Украина и Россия, самые активные в плане перманентной, самые качественные. Так, заглубилась на возрастной коже, пока еще в синеву не ушло, но боюсь, что уйдет со временем, Работала темным каштаном наш пигмент Клиентка Казашка. Я не поняла, вы зажившие видели? Если они не ушли, то, возможно, и не уйдут, не переживайте, просто это очень яркий пигмент, и может быть, он смотрится прям ярко, Ничего страшного. Если вдруг он станет более холодным, то вы можете пройтись корректором в один проход, и все, и будет нормально. Регистрация на вебинар в шапке профиля. Так, о перекрытиях у меня есть вебинар, он тоже в шапке профиля. Народ, я, во-первых, есть у меня вебинар о колористике. На котором просто, вот, блин, если его посмотреть вдумчиво, прям глубоко раскопать все, то у вас ну просто не останется от вопросов. Я так к нему серьезно готовилась. Я пересмотрела все вебинары после. Я сделала его, и после него вышла еще там у кучи мастеров вебинара о колористике. Я их покупала и смотрела. И такая, блять, вам не стыдно? Люди вообще просто, блин, вообще никто до меня не говорил про а, эффект тиндаля, потом начали все говорить: Эффект тиндаля! Ну, а, смешно, но на самом деле после него у вас просто не останется вопросов. И плюс я сняла еще и вебинар о корректорах. Там, блин, огромное количество а, работ, которые я корректировала, прям показывала, рассказывала, показывала зажившие. Поэтому айда в шапку профиля, там есть ответы на ваши вопросы. Так, у моей клиентки после микроблейдинга прям видно белым проходили, чтобы перекрыть, видимо, они... Не слушайте, ну я не могу советовать в таких случаях, мне надо смотреть а так как вас много и все начинают сразу присылать мне сотни блин, сотни, реально, я, я просто каждый день утром начинается с разгребания директа, просто это жесть там сколько сообщений а надо смотреть, Но пришлите в фото вот именно вы, никто другой про корректоры не буду говорить в Казани есть обучение, да представить О Люда привет Люда привет в Казахстане представитель нужен конечно но наверное не в твоем этом с мраморной горой месте а надо в большом городе ты же в Алмате да бываешь тоже или нет или как короче если надо представительство то надо написать в профиль пигментов там все ответят расскажут так Украина да да да, да. Я лично не обучаю. Я лично, если вы хотите посмотреть, как я работаю, то это а, вебинары. У меня они в шапке профиля. Украина, да. Греция нас мало, но в тельняшках. Фортугаль. Так, все, я поняла. Тут сейчас это, пере, пере, кто откуда? Флорида. Так, Флори, Флорида. Флорида. Я сразу покрылась завистливыми этими пятнами. Пятнами зависти. Реально ли быть вашим представителем? Да, нашим представителем быть реально, но там есть ограничения какие-то, и вы о них можете узнать в э, профиле пигментов. Перманент Марфа, привет! Это что за смачный поцелуй в пердак? Королева перманента супер-женщина, боже мой! Что это такое вообще? Украина, Португалия. Марию Майер нет, не слышала. Не знаю, кто это. Пишите мне ссылку. Мне лень искать, но если пришлите ссылку, я посмотрю. В следующий раз скажу. Мне интересны новые мастера. Так. О, боже мой. Народ, вы когда пишете всякие вот такие просто слова? Я понимаю, что вы любите свою страну, Украину, наслали флагов в кучу, но я должна перематывать, чтобы найти сообщение. Так, Спасибо, что заманили Диму в эфир. Знаете как, он, вот я сейчас слушала, я, я там много знаю, я, конечно, очень много знаю о том, что он рассказывает. Я понимаю, насколько важно все, что он говорит. И я вижу, как э, туго это входит в головы. Вам кажется всем, что ай, да я буду просто хорошим мастером, и все, и у меня будет клиенты». Ни хера так не будет, потому что хороших мастеров сейчас действительно много. И ну, я, я, я видела, как а, все от, эти вот мудрые, глубокие вещи, которые надо внедрить, а, в штыки воспринимаются нашими, там, допустим, партнерами, которые так же точно, как вы думают. Да, это не так важно. Нет, это так сложно. Я не хочу этим заниматься. Я не хочу это слушать, изучать этому соответствовать, потому что э, это все работа над собой. Большая тяжелая работа над собой. Ломка, перемена, перемены и прочее. Азербайджан. Вот среди флагов Украины, Азербайджан тут появился у меня. Эстония. Класс. Ладно. Блин, что за перекличка, народ? Елена, было ли у вас такое, что ваша работа вам не понравилась? Я вам скажу по-другому. Нет ни одной моей работы, которая мне нравится. Ни единой, ни однушечки вообще просто. Все мои работы говно. Так, а у меня шикарные брови, потому что это перманентный макияж. Мои брови растут вот так вот, чик, и вот сюда ушли. Ну, Их нет. Это перманентный макияж. Я, кстати, вижу, тут пучковатые они у меня сделанные моими пигментами а, и моей подружкой Женей Кушкиной а, топ мастером в Краснодаре, которая она, она еще является моим партнером в Краснодаре, поэтому она обучающий мастер, она владеет волосковой техникой, она тату, делает татуаж мне уже много лет, поэтому а, искренне рекомендую, так пусть Дима побольше выходит, ну его сложно затащить но я пытаюсь, я сегодня первый раз получила деньги за свою работу, а -а -а, поздравляю, так, плохо разбираюсь в колористике, с чего начать, с моего вебинара о колористике, переходите в шапку моего профиля, выбираете вебинар по колористике и изучаете его несколько раз, смотрите его реально несколько раз, Стоит ли начинать в Европе? Европейки любят все натуральное и не так заморачиваются на внешности. Ну, во-первых, в Европе живет большое количество выходцев из стран СНГ, а они заморачиваются на внешности. А во-вторых, европейки повально ходят все в каких-то трешаках. Конечно, стоит, потому что, во-первых, ценник выше, а во-вторых, мастеров хороших в Европе действительно прям мало. Я работаю только единичками. Ой, я вижу флаг Казахстана, родненький, бирюзовый, это же мой любимый цвет уже много лет теперь, бирюзовый, так, на, на единичке везде, так, так, так, так, Молдова, сколько раз подряд рекомендуете делать татуаж? Знаете как, если он сделан правильно, если он через там, месяц, месяцев, не знаю, 12-18 из кожи уходит… То делайте его бесконечно, и все у вас будет нормально. Если вы под, ну, где-то подзаглубились или там какие-то остатки перекрывали, то все-таки стоит иногда удалять лазером, может быть, с промежутком, не знаю, года в, там, в 4. Ну, как, как бы получается, каждые 2-3 процедуры. Короче, знаете как? Красиво выглядит, то, что полупрозрачно. Вот хоть ты тресни. Вот даже вот такие пучки, как у меня, получается, знаете, как я. Где-то две процедуры назад удаляла лазером брови. Хотя они у меня не были какими-то некрасивыми, прям по форме или по цвету, но я их удаляла лазером, потому что они перестали быть воздушными, легкими. И я, э, ну, как бы сказать, не удалила, ну, чуть-чуть почистила. И все. И вот сейчас у меня такие красивые брови, что не налюбуешься, никто не налюбуется. Вот, Потому что иногда получается такое ощущение, что пигментов кожи прям много и не хочется делать сверху, ты понимаешь, что не будет так же красиво и воздушно, как хотелось бы. Так. «Как работать на жирной коже?» Вы можете работать, смотрите, вот так вот работаете на сухой коже, вот так вертикально, вот так на жирной, на толстой жирной коже, под небольшим углом и будет больше пигментов кожи. Но